Хорош. Ох, мне нравится, когда флекциончик отрабатывают. Куда? Друзья, я снова на рыбалке. В прекрасных заливах Днепра. Можете вот посмотреть. Вот такой заливчик небольшой. Ну как? Это даже не заливчик, это протока. Залив вон там или чуть дальше. Островок, вот там деревья. То есть обалденная, красивейшая природа. И сегодня я буду ловить на домную снасть убийца карася. У меня есть на канале видео, как сделать этот монтаж, ссылочку я добавлю вниз и вот здесь подсказка выскочит, кому интересно обязательно посмотрите. Очень крутая снасть. Может кто-то скажет, что она не совсем гуманная, потому что она два крючка, но ее можно в принципе варьировать, один крючок снимать и ловить на один. Но то, что она уловистая, это абсолютно бесспорно. Итак, не тратим время, собираю свою снасть, готовлю прикормку. И вперед рыбачить из прикорма у меня классическая по карасю запаренная макуха и купил вот такую вот прикормку фишерман на короба ну соответственно на карася также подходит Сейчас первый раз я буду открывать для этого я ее не покупал не Мне аж самому интересно какие у нее ароматические свойства Смотрите, фракция довольно-таки мелкая, будет пылить, привлекать рыбу. Пахнет очень хорошо. Добавлю немножко. Вот я уже практически перемешал. Запах такой получился, вы знаете, как от э, вафли. От вафли Артек. Вот пахнет очень классно. Вот, смотрите, вот прям под берегом. Смотрите, какие караси классные. Просто капец, буквально вот в полутора метрах от меня, ой ой ой вот я уже собрал свою снасть, удилище крокодил 180, практически неубиваемая, ох-ох-ох, видели какой всплеск только что был, обалдеть, это карась, практически неубиваемый, Почему практически? Потому что в прошлом году я все-таки убил один такой. Но то не важно. Катушечка у меня 2000 небольшая, дешевая. Но этого вполне достаточно для того, чтобы успешно ловить карася. И вот такая вот снасть. Называется убийца карася. Маленькие поводочки. Поводки, конечно, можно варьировать на свое усмотрение. Но верхние я бы не стал увеличивать в длине. Потому что будут путаться а нижней, соответственно, можно. Вот так вот. Ничего сложного. И очень ловисто. Пружину можно использовать абсолютно любую, и грузовку абсолютно любую. Здесь 30 грамм стоит, можно 60-70, в зависимости от того, есть течение или нет. Как видите, из наживки буду сегодня использовать червя. Потому что в это время карась очень любит именно червячка. Ну а мы не вправе отказывать ему в этом удовольствии, правда? сигнализатор я буду использовать колокольчик всем известный очень классный информативный сигнализатор лучше наверное не придумать ну что вот и первый карасик пожаловал. небольшой карась Кхе, ладошечка но то, что он начал гулять уже и клевать, это уже хорошо. Вы видели, что вот тут прям под берегом караси плавали. Они уже начали активничать. Я уже не первый раз видел, что под берегом проплывает пара карасей. Вот смотрите, <coughs> почему убийца караси. Видите, взял один крючок, а второй его подбагрил. То есть сойти он просто не мог. <coughs> это, конечно, не часто такое случается, но бывает. Отсюда доставать крючок еще сложнее, чем если он заглотит. Вот такой карасик. Ну, я думаю, теперь можно и садок доставать. Крючки я использую маленькие. Так как хочу, чтобы карас не боялся, а просто брал червя вместе с крючком, засасывал. Так эффективность поклевок, соответственно, в разы вырастет. Если же ставить большой, да, может клевать будет как раз крупнее, но реже. Все, вперед за вторым. Судя по всему, только что была поклевка. Я еще не успел точно поклевка. Да, я ее проспал благополучно. Видно даже, да, такая дубовая палка, это то отрабатывает. И опять, не сильно крупный карасик, но приятный. В руку бьет, когда ты его вытягиваешь. И какой же он вкусный и сушеный, ребята, это просто невероятно. Вкус, если правильно его засолить и высушить, примерно как у сушеного тунца. Помните, такие покупные были? Он получается такой со сладковатым привкусом. В общем, обалденный вкусный карась получается. Погода сегодня, ребят, невероятная. Но по ощущениям, как лето. Завтра, конечно, и всю неделю обещают уже дожди. Но сегодня обещаю температуру плюс 28. Представляете? Плюс 28. Это фактически уже как летом. О, это вообще. Солнышко. Птички поют. Природа. Тишина. Я просто кайфую. Да, конечно, тут недалеко от меня железная дорога. И когда проходят составы, это все слышно. Но это не портит всю картинку. Природа просто великолепная. А за яйцами куницы по камышам. Это просто чудо какое-то. Я впервые увидел куницу. В живую, в живой природе. В зоопарке, понятное дело, все их видели, наверное. Но тут просто кайф. Черепаха плывет в воде. Здесь ее видно. Довольно-таки крупная. Какой кабан! На такой маленький крючок вот такой кабанчик схватил. Вот смотрите какой крючочек. Четко под нижнюю губу. Красавец. влупил он конечно знатно не знаю получилось поклевку заснять или нет потому что камеры были выключены на полчаса вообще клёва не было просто жесть дал конечно просраться он мне знатно я ж проснулся а то чуть ли не засыпал уже друзья пока клюв не очень активный хочу немножко изменить свой снайс точнее поменять крючки хочу поставить вот, такую, вот такой крючок восьмерочку называется гюрза из тонкой проволоки монтировать я их буду на леску такой фишерман 025 теперь монтаж имеет такой вид такие крючочки из тоненькой проволоки и поводок нижний более длинный, порядка двадцати сантиметров. Иди сюда. Иди сюда. ну такой вроде неплохой упирается довольно, довольно таки приличный карасик да все уже ух ты у меня еще и обрыв ай-яй-яй нижний крючок а это молоки текут, самец. Ребята, в общем ситуация следующая, включили течение довольно сильно, и 30 граммовой пружины соответственно не хватает, хоть и убийца карася классная снасть, но блин я по определенным причинам не взял с собой пружину большей э, грузовки чем 30, в итоге пришлось поставить асимметричную петлю. У меня было несколько кормушек с прошлой рыбалки, я их не укладывал и поставил кормушки 60 грамм. В общем, посмотрим, как сейчас будет вести себя асимметричная петля на этом месте. но ну, я думаю, проблем не будет, так как действительно классная ловистая снасть. вот это долбанула ух ты какой да. хотел завести в камыш хорош откинул вот сюда и сразу практически поклевка вот видите минус тонкого крючка Рвет губу. Засекает классно, но губу рвет. Если бы чуть-чуть пропустил, он бы просто сошел. Точнее, она. Иди сюда. Ох, как тоже уже жадно взял. Лупанул так лупанул. И вот тоже обратите внимание на карася. Есть карась такой широкий, но высокий. А этот такой прогонистый. Я слышал в свое время такую гипотезу, что карась, форма карася зависит от того, если хищник на водоеме или нет. То есть, если хищника нет, то они вот такие длинненькие, прогонистые. А если хищники есть, то они стараются максимально быстро расти в ширину. Я не знаю, насколько это правда. Напишите в комментариях, как вы считаете, правда это или это просто миф. Ребят, уже часов 12 и рыба начала клевать. Странно, хотя уже достаточно теплые дни. Пора бы уже и раньше начинает клевать вода уже прогрелась не холодная но почему-то уже внутри третьей рыбалки рыба начинает клевать именно после 11 бойки а? давай ну наверное хороший Не, такой же такой же но дерзкий а, так это это шо у нас такое густырь ох какой густырь а хм. у жена у меня любит густыря сушеного вкусный он жирненький Вот так вот. И вот стырька подошла. сюда вот что-то неплохое либо тоже густера который упираются либо карась хороший не карасик хорошенький иди сюда вот он ну, приятный карась с икуркой как я люблю да что ж такое Отличный, отличный карасик. Иди сюда. О, он даже фрикцион отыгрывает там за монстр покажись такой же но прикольные бойкие такие это при том что у меня дубовая палка но тянуть одно удовольствие так упирается Ух, хорошо вот это мне уже нравится а то с утра было совсем печально Ребята, смотрите какой карп, я не знаю видно или нет, но просто на килограмма на три карп. Фу, охренеть. Вот, просто два метра от меня проплыл. когда фрикциончик отрабатывает куда ну этот уже этот уже хороший хороший жирненький да крючки конечно добротные мне очень нравятся тоненькая проволока пробивает губу просто шикарно карасик уже на нерез заходит прекрасный сегодня день конечно для рыбалки очень круто природа великолепная это запах свежей травы цветов красота находиться рядом с водой видеть карасей вот буквально там в метре от себя Харпа в двух метрах от себя огромного, ребят, это просто кайф, это просто неимоверный кайф и непередаваемый. Поэтому, если есть возможность, обязательно выходите на рыбалку, выезжайте на природу сами с семьей, с друзьями, неважно. Но неплохой карасик. Хороший, хороший карась. Красота. Все, друзья, моя рыбалка закончена. Сейчас я хочу показать вам свой лов оцените вот мой сегодняшний лов есть и хороший карась вот такой. есть конечно и маленький карасик густера сегодня была в общем, я считаю, что отловился довольно-таки неплохо. Нормы я не думаю, что превысил. Решать, конечно, вам много это или мало. Для меня достаточно. Так, сейчас я покажу, сколько всего рыбы я поймал в килограммах. Так, смотрим. 2 килограмма 860 грамм. Ну, убираем влажность рыбы и пакет. Ну, 2,800. Норму я не превысил. Друзья, на сегодня все. Надеюсь, рыбалка вам понравилась. Мне уж она точно понравилась, потому что половить с берега в камышах, в заливщике, тишина, поют птички. Шикарная погода. И клюет рыба. Что может быть лучше? Плюс рыба, которая буквально вот под ногами у меня здесь плавала, этот карась, Чуть дальше хороший 3-4 килограммовый карт. Это просто обалдеть. Куница, которая охотится за яйцами. Ну, ребят, сегодня я увидел много. Надеюсь, камера все-таки передала вам. Но ну, если нет, извините. Но это действительно было. Все, ребят, пока.